Всем привет, друзья! В этом видео хочу показать, как сделать доставочку с Америки в ваши страны, в компании TLC, Где вы живете? Для того, чтобы заказать товар с американского магазина, нужно зайти на клиента или в ваш магазин, выбрать страну Соединенные Штаты Америки. И вот, смотрите, есть очень много товаров, да, которые есть в этом магазине. На данный момент вот скидочка на этот товар и другие разные товары, которых нет в наших магазинах, в наших странах. Допустим, мы хотим купить... Товар, какой вы хотите. Давайте масло Эма. Мы добавляем этот заказ в магазин и оформляем заказ. Оформляем заказ. Но писать же адрес надо американский, правильно? Для того, чтобы получить на американский адрес, нужно иметь друга или подругу в Америке, которые получат на свой адрес продукцию и отправят нам в Россию, Украину, Беларусь, Италию. Но не у всех есть такие друзья, которых можно поручить это важное дело. Для этого существует транспортная компания. Транспортная компания – она будет нашей подругой или другом, которая за 3-4-5 долларов отправит нам посылочку с Америки домой. Для того, чтобы с этой подругой подружиться, нужно в ней зарегистрироваться. Я пользуюсь компанией Pesoto. Ссылочку берете для регистрации у своего спонсора, пусть сбросит вам, и регистрируйтесь. Для регистрации в Pesoto нужно нажимать кнопочку «Зарегистрироваться» и заполнить все данные, которые здесь есть. Email, нажать кнопку «Зарегистрироваться». Придет письмо на email, там подтвердите. И у нас получается свой кабинет. У меня уже все сделано, я просто вам наглядно показываю. У нас есть наш кабинет, вот мой кабинет. Да? И есть кнопка «Адрес склада». Открываю эту кнопочку «Адрес склада». Сейчас не хочет работать. Сейчас зайдем заново. Прошло время, наверное. Еще раз пробую. Адрес склада. И вот мне дали адрес склада. Мое имя. И адрес 1, адрес 2, телефон, город, штат и индекс. Вот эти все данные потихонечку копируете в... Наш магазин TLC: адрес 1, адрес 2, город, штат, почтовый индекс. И нажимаете подтвердить адрес. И все. И вот у нас есть, получается, наша доставочка. И нажимаем оплатить. Высвечивается цена с доставкой. Оплачиваем. И через некоторое время 2-3-4 дня в магазине адресной компании. Появляются товары. Они приходят сюда, высвечивается окно «Задекларировать». Советую всем декларировать на небольшие суммы, там 10-15 долларов. Пишите там витамины или что там у вас есть, косметика, чай. И все, оно через неделю-две летит. вот Смотрите, есть вкладочки «Склад США», то, что лежит на складе. После того, как вы задекларировали, через некоторое время они его отправляют. Отправлено. Вот видите, это те, которые летят пути посылочки. И когда они приходят на склад в вашу страну, светится склад вашей страны. Вот у меня Украина. Склад Украины. Находится на складе Украины. У меня ноль посылок. Пока ничего не пришло. Таким образом, вы спокойненько покупаете любые товары, какие вам нравятся, за дополнительную плату, но небольшую. Покупайте себе товары все, какие вы хотите. Всем удачных покупок!